Mazin представляет новинку 2014 года Это мотоцикл Viper Модель V250SK Как видим, это такой круизер То есть он большой по своим габаритам На нем легко можно отправиться В какое-нибудь путешествие То есть как и одному, так и вдвоем Называется он максимальной комплектации То есть самой дорогой комплектации Типа чоппер У него есть лобовое стекло его удобные платформы для ног и, как видим, кофры и спинка для заднего пассажира. Выполнен мотоцикл довольно-таки хорошо, то есть э, хорошего, э, хорошего качества, сделаны из хорошего материала кофры, то есть они на вот таких э, кожаных замочках. Вот. Они общим объемом, э, общим объемом 30 литров. То есть можно много чего сюда положить. Итак, двигатель 250 кубических сантиметров. Двигатель одноцилиндровый. Мощность его порядка 18 лошадиных сил. Он с балансировочным валом. И есть уже вот такой радиатор для масляного охлаждения. Коробка пятиступенчатая. Первая передача вниз, остальные все вверх. сзади установлено два амортизатора которые регулируются по преднатягу пружины установлены большие колесные диски они на 15 заднее 130 -е колесо есть барабанный тормоз Переднее колесо чуть поуже, то есть тоже оно 15 но по профилю и по ширине 90-е. Спереди уже будет дисковый тормоз, однопоршневой суп. Вилка телескопическая, такие толстые перья, то есть само перо толстое и есть защита. А в мотоцикле по минимуму пластика, то есть здесь есть пластика, только вот эта боковина и переднее крыло. Так весь мотоцикл металлический. А есть центральная подножка. То есть, опять же, это очень удобно, то есть для всяких сервисных занятий. Вот у него удобная широкая посадка, то есть руль находится такой довольно-таки широкий. Сидеть на нем очень приятно. Из приборов, что здесь есть, это спидометр, конечно. Есть указатель нейтральной передачи, указатель поворотов. И на самом баке есть, ну, то есть заливная горловина и указатель передач, то есть первая, вторая, третья, четвертая, пятая и датчик топлива. Вес его порядка 140 килограмм, то есть он будет уверенно идти по дороге. Отличное освещение, то есть ну, всегда классическая круглая фара, она, как правило, лучше всех светит. Большие повороты, которые будут классно видно, ну и сзади, конечно. классический стоп-сигнал да. большие опять же круглые повороты э -э две трубы выходит звук у него довольно-таки серьезный Опять же, очень приятно то, что сделали вот такой вид мотоцикла. У него есть и стекло, и туги, и кофра. То есть в дальнейшем уже мало чего понадобится покупать. То есть, как обычно, мотоциклисты занимаются тем, что докупают потом кучу всего. То есть этот мотоцикл уже комплектован полностью. Для заднего пассажира весьма много места. Выведены э, боков, ну, подножки для него э, вот так. То есть будут ноги стоять. Они не будут не мешать ни водителю. Сзади для пассажира есть спинка. То есть она хоть и маленькая, но весьма удобно сидит. Опять же, кофры не мешают абсолютно. Повышать передачу удобно тем, что Нога стоит постоянно на платформе И не приходится залазить Ни под лапку, ни сверху То есть повышаете пяткой, И понижаете носку То есть как по мне это очень удобно То есть вы сидите По минимуму всяких движений лишних Ну и удобная посадка Сидите на вытянутых руках Руль конечно регулируется по углу Вот с моим ростом Рост метр семьдесят пять